всем привет это Панда Скинс, 70 тысяч рублей в предыдущем ролике вывели огненный змей не знаю когда выйдет ролик поэтому всех сразу поздравлю с наступающим новым годом может он на новый год вообще выйдет Потому что по графику у меня я не знаю когда какие ролики выходят скажу честно огненный змей вывели сайт выводит в принципе я переживал что какие-то большие суммы или дорогие скины он выводит но насчет больших сумм еще пока не знаю потому что тут есть вывод на карту на киви вот насчет больших сумм не знаю но дорогие скины выводит поэтому сайт не скамейка можно ну спокойно снимать промиков я на сегодня не Нашёл. Честно, мне было лень. Я, я реально их не искал. Я так посмотрел в некоторых группах, в которых я иногда чекаю промики на панда скинс. Ну, нет их там. Но у меня есть премка, кстати, которая почему-то не купилась, хотя автоматическое продление стоит. Есть также промик, ссылочку оставлю, потому что на реферальной попробуйте вот этот промик вести, может быть, получится его активировать. Потому что, ну, вроде бы как с премки я вам... Ух, ты неплохо, тысяча яблок, я вам даю. Этот промик, может, тоже можете использовать. Тут вывод без депа, поэтому ссылочку оставляю. Ну, по факту, халява без депозит, очень круто. яблок выпал кстати, а это типа да, это кейс за тысячу яблок. Вот ради интереса посмотрим. Смотри, типа нам выпало тысяча яблок, мы открываем кейсы и просто посмотрим, что нам может выпасть. То есть по факту без депа, чтобы мы смогли вывести. Мне прям это интересно. Я, кстати, узнал, что без депа, когда именно вы подписчики написали, что человек без депа все вводится, Ну, можно было бы 100 рублей халявных вывести. Вот поэтому ссылку я оставляю. Я спокойно могу сказать, ни в коем случае не нужно тут открывать, не советую. Но мне сайт выдает, есть вывод. В реал это удобно, поэтому я тут открываю и снимаю и такие большие депы. Они, кстати, сделали новые кейсы, но вот ä, прикол в том, что эти все кейсы байтовые, помимо кейсов там за 3000, ä, наверное, кейс за 1700 тоже нет, хотя он байтовый, то есть смотри, тут ножи, в самом дорогом кейсе 10% на нож за 50 тысяч рублей, типа кейс стоит десятку, может полтинник выпасть, ну как бы такое себе, честно говоря, вот тут байтовая история с ножами, зубы, с зубами тиграми мраморными градиентами и тому подобное а здесь, но ну, здесь это не байт, поэтому не знаю, давай попробуем пару раз, конкретно два раза вот этот кейс открыть, может быть Ножи выпадут, плюсом у меня премка Которая может скины дюпнуть, ну будет дюп Будет круто, потому что ножи тут, ну на самом деле Не дешевые, да, говнище выпало Тогда мы на это в принципе внимания не обращаем Вот этот кейс за 3к, он вроде бы как не байтовый То есть есть достойные скины, сразу 10 штук Долбанем, тем более они новый ивент Запустили, ах ты блин, а че такое открытие? Подожди, а мы... Круто открыли кейс, я просто обосрался Просрал все деньги Ну вот, они как на гиви запустили вот этот ивент То есть по факту, ну, то же самое, что и на гиви Только в конце тут в любом случае выпадает нож Причем нож сейчас не дешевый У меня один вопрос Что зависло-то у нас? Что у нас зависло Panda панда блин? Так, сейчас мы не будем виснуть, нет, сейчас мы вроде не виснем Окей, мы просто сейчас будем тыкать У нас сколько? 3000 поинтов? Ну, за 3000 поинтов, ой, за 5000 поинтов По идее ты можешь полностью пройти ивент Если я не ошибаюсь То есть забрать халявный нож Вроде бы да ну, то есть уже ножик сейчас у нас будет Кстати, один день премиум, прикольная тема Так, три шага назад нам выпало Короче, есть такой шанс, видимо, что за 5000 ты еще вообще эту тему можешь не пройти Было бы сейчас мемно, если бы мы опять три шага назад сделали Ну, сколько здесь? 40 шагов Кстати, под конец выпадает юспик из интересного Авапка, электрический улей и нож Убийство, по-моему, это нож Хоть он и э, с крюком, ну, блин, по-моему, да, по-моему, стоит денег. Блин, ну, это нож, типа, он по-любому стоит денег, офигенно. Нам сегодня просто засирается все, два дня премка. Выпало круто, когда я купил на 7. Вот премка вообще не бесполезная штука. Пять шагов назад, да что ты будешь делать? Премка реально классная тема. Вот когда мне выпадало прям по несколько ножей, бля, он просто угорает чекой. Он меня просто постоянно закидывает назад. Мне премка уже какой раз дропается. А, ну и вот, то есть тебе выпадает несколько ножей, и, типа, прикол в том, что не дюпаются. Это элементарно выпало три нажата, минимальный шанс на дюп, но он есть. И вот это прямо интересно, прикольно и мне нравится. Да что такое-то бля? Это просто какой-то смех. Я не могу пройти ивент, а каждое следующее вращение становится дороже. Он меня просто кидает назад. Это, это что такое? После вывода огненного змея, да, с шанс, шансами, конечно, веселух какая-то. Так, слоновий кейс, но он тоже байтовый, поэтому ну не хочу. Где мой любимый кейс? Где он? Где он? А что в прошлый раз я открывал? Панда, по-моему, да, мы панда крутили. Кейс вроде бы как, нет-нет, так нет, упал. Будем рассчитывать на то, что. Оно даст. Ролик идет 5 минут, есть шанс э, на 5-минутный ролик на канале. Ой, автотроника. дюпница будет норм, и мы даже... Слушай, два ножа, пусть что-нибудь дюпнется, у меня премка Пожалуйста, ну дюп и нахер, 14 по итогу получил, получил и чил а, непроданные предметы, вот Зачем можно хейтить пандаскинс, элементарно за то Что, ой, я в реал собрался водить. элементарно за то, что Тут нет кнопки продать все моментально Это прям, очень сильно калит Эта история, но хочется вот Продать все за раз, да, уже как, уже конец 21 года, и они не могут Сделать кнопку продать все, и вот ты возвращаешься В старые времена, знаешь, когда у тебя куча Ширпотреба там, с форсас еще с, издропа, ещё с другого сайта и ты это все вручную сидишь и продаешь это было очень ужасно и они вот к этому возвращаются за это хейт определенно мне это не нравится У нас 35 к 5 а, совинных кейсов можно открыть к чему я стремлюсь на панда скинце сейчас объясню там при самом максимальном уровне тебе дается принц и вот хочется ее все-таки получить вот это наверное Одна из самых глобальных целей, хочется ее выбить Ох ты, блин, а тут неплохо А, я думал несколько ножей, но нет И вот самое, что интересное, абсолютно ничего не дюпается Ну, такое себе Ну и вот, по поводу уровней Короче, у нас сейчас 15 уровень Вот тут эта бонусная система работает идеально Тут реально очень дорогие скины выдаются Мало вот того, что тебе выдается гарантированный приз Тебе еще рандомных 3 скина дропается Ну и самое дорогое, что выпадает, это доплеры уже начинаются Marble m 9 и принц Вот что мне интересно, после 22 уровня возвращаешься ли ты назад Типа вот к первому левлу или нет Вот по... с этим, конечно, у меня вопрос Я так понимаю, да, бонусные поинты Дропаются только с вот этих вот Новогодних кейсов, а с других кейсов, к сожалению Они, блин, не дропаются, это прям Досадно, так, есть ножевой кейс Ну вот самый дорогой нож тут стоит 55 тысяч Ножевой кейс стоит 14к, и смысл его Открывать, ну я не знаю, так, здесь тоже Ну попробуем, давай, за 19к Может что дропнется. хочется какую-то большую сумму Вывести, проверить вывод, но Дорогой скин, проверяли вывод, на большую Сумму нет, поэтому хочется на... Что-то вот такое вот проверить. Так, зуб тигра пролетит, я уже привык к этой прокрутке. К сожалению, не подкрутки, потому что сайт мне что-то не особо крутит. Хотя, прикол в том, что на негативные комменты под роликами не отвечают. То есть я не понял прикола. Это не байт на комменты ни в коем случае. В предыдущем ролике сказал: Типа, блин, админы, если вы напишите в, ком... в комментах, скам не выводит, ответят вам. Они не ответили. А вот в предыдущих двух, там трех роликах, да, не помню, сколько видосов было. Давай, до паутины, ну, не докатиться. Ну, тут паутина азимов вообще было бы сок, но, блин, нет. Ну, это вообще жопа, я думал, до паутины докатится. И дюпов, кстати, в этом ролике нет. Ну и вот, про что я говорю, что под предыдущими роликами админы отвечали под новыми видосами не отвечают. И я вот не понимаю рофла. И, типа, самая суть в том, что они мне по поводу сотрудничества до сих пор не написали. Хотя уже вышел не один ролик по пандаскинцу. Они в комментариях отвечают. То есть ролики они видят. Но они мне не пишут, блин. Это, ну, честно говоря, обидно. Это очень обидно. У нас кстати, ножи дропают со фастиком. Покрутим. Я хочу что-то прям годное выбить. Что-то прям угодно и проверить вывод именно, как они выводят э, немаленькие суммы. То есть 100 тысяч, 120 тысяч попробовать. Но, блин, надо нафармить. У нас минус 7 мест к временем. Вы Вот, все говорили, ноешь, ноешь, а я больше вообще в своих роликах ныть не буду. Не нравится? Ну, окей, давай без нытья. Просто, ну, элементарно, тут слив по факту 70к рублей. И вот, и, и как к этому относиться? Ну, надо как-то фармить, а он не выдает сейчас. 1300 он вообще не окупает. Можно попробовать в минах хапнуть. А в минах я знаю, оно бустится. 24 мины на, на удачу, понятно. Давай пробуем 10 мин, задача 3 раза попасть. Просто мне, мне поставили открутку, вот в чем суть. Окей, хотя бы нож выбили. Потому что с деньгами сейчас какие-то проблемы. Проблемы с доступом к Joy он... Не, ну это вообще жопа Он прямо, он не, он не выдает совсем Продать, отлично 5к, и что делаем? Ну, по логике нужно Открыть, типа, знаешь, кейс какой-нибудь Ну, давай за 1800 нафармить немного скинов И попробовать бустануть в минах Я просто, ну, я не вижу другие варианты И, кстати, что я хочу сказать Он не дюпает скины Сегодня он прям их вообще не дюпает Понятно Так, а сейчас три раза получится, понятно Просто три раза говно в одном месте Это все? Это ролик на 10 минут? Не, ну, это жопа Это прям очко, у нас 14к бонусов Ну, хочется, хотелось Сегодня про проверить вывод Какого-то дорогого Какого-то дорогого скина по привычке Большой суммы, он, он вообще ничего не дает Ножик, да, конечно, ножик, хотя бы не, ну, хотя бы не он Как выпало М -м, Сейчас просто попробуем, не получится, все, ролик ГГ Не, ну все, ну 4000 бонусов, что я на них могу сделать Конечно, это, конечно, дневная карточка. Сомневаюсь, что она меня купит. 10 рублей, халявных выпал. Вот халявы тут много, да, ты элементарно заходишь, открываешь дневную карточку, забираешь. Промик, ну. Блин, 70к. в предыдущем ролике я полтинник выил. Хочется просто проверить вывод больших сумм, ну. Но... Я в любом случае залью видос, потому что, ну, блин, 70к. Окупной а не окупной, я знаю по казикам, да. У меня по казикам многие видосы не выходят, которые сливные. Ну, блин, там типа баланса 1000 рублей. А здесь балика 70к, он по-любому выйдет. Ну, это прям. Ты это жопа, конечно. Просто минус бабки, 2к бонусов осталось. Не, ну, ребят, спасибо за просмотр, я надеюсь, будет поддержка на этом видосе. Но все-таки деп реально большой, ну, я про вообще ничего не выпало. Вот вы пишете, да, не окупается, не окупается, меня тоже не окупило. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Я просто не знаю, что тут еще добавить. Минус 70к. Я хочу проверить в ближайшее время вывод большой суммы, но, блин, я сегодня хотел это сделать. Оно так дропает, никак оно не дропает. Есть идея закинуть, знаешь, в 200 тысяч. Давай, если этот ролик наберет, ну, блин, полторашку мы закинем 200к. У меня есть такая мысль, попробовать, ну, проверить вывод в Выведет, не выведет. Смотрим, через это получится. Ну, всем спасибо. С бывает.